Простой, постный суп без картошки и мяса, он готовится на основе фасоли и других легко усваиваемых овощей, данный суп идеально подойдет для детского питания, легкий, быстрый и при этом очень сытный. Перед вами простой рецепт приготовления фасолевого супа без картошки, в первую очередь замочите фасоль в холодной воде, затем фасоль нужно отварить до готовности, через 40 минут добавляем в суп измельченную морковь и болгарский перец. Чуть позже закладываем лук, в самом конце добавляем порезанные кубиками помидоры, готовый суп должен настояться под крышкой, 10 минут, при подаче на стол посыпаем суп зеленью, удачи! Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Предварительно замоченную фасоль заливаем водой и варим до готовности, примерно 40 минут, соль и перец, по вкусу. Когда фасоль закипит, уменьшаем огонь до минимума. Добавляем порезанные кубиками морковь и перец. Также кладем измельченный лук. В конце кладем порезанные помидоры, варим суп еще 10 минут, затем снимаем с огня. За 5 минут до готовности добавьте зеленый горошек, настаиваем под крышкой 8-10 минут. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей. Теперь, о составе нашего блюда. Фасоль, по вкусу, предварительно замоченная в холодной воде. Морковь, одна штука. Перец болгарский, половина штуки. Лук репчатый, одна штука. Помидор, одна штука. Горошек зеленый, один по вкусу, консервированный. Соль, один по вкусу. Количество порций, три. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Следите за новыми видео на канале, и всем пока.